Так, ну что, офисерк. Я думаю, нам с этими тачками просто тут уже не выбраться. Какого хрена вообще происходит? Да, Ты там знаю. парашют взял? Я взял. Пошли тогда на парашютах спускаться. Так, только нужно с этого подъема все-таки уйти. Все равно не полетим. Так что придется. Хм. Ты хоть умеешь пользоваться парашютами? Конечно. Отлично. О, еще один. Теперь так. у меня их два. Слушай, куда бы нам полететь? Тик. А полететь сразу... к... Ко... Нет, Вперед. ты еще здесь. Ты еще не полетел. Слава Богу, что я еще <с здесь. У меня уже персонаж напрягся. Слушай, во-первых, для начала давай закажем по тачке. Ммм. Да, есть тут еще Винни Династи за 450 тысяч долларов. Такой олдскульчик. Я думаю, нам с тобой можно будет купить ее и посмотреть, что из нее можно сделать. А она у нас где? Созерон Сандре Супер о, -о, о Да, в магазине дешевых тачек. О, -о, о Так, забираем. Отлично. А, кстати, тут синенькая. Может, так и оставить? Mm -hmm. Ну посмотрим и вот я предлагаю нам с тобой полететь как раз таки в кастом так я уже здесь и и прыжок главное и жок, рожок я надеюсь, ты там не разбился, а то звуки были именно такие. Уау! Ты хоть где там? Я лечу. А, ни хрена ты высоко. Я уже спускаюсь как бы. Я же не летать. А я умею точно попадать куда надо. Поэтому я уже, уже, уже утюнинг к Тюнинг Ателье. Mm -hmm. А вон ты, господи. Mm. А почему у тебя радужный парашют, скажи мне? Я очень радужный. Ладно, это твое право. радужным, да. Я тебе тут не судья. Ты какого хрена меня еще обогнал, вообще, фигня! Опа. Чё? <смех> Это что за приземление тут такое было? <смех> Подожди, а ты где-то? Ты что, летаешь, что ли? Ага, я думал... Я с жвачкой. Давай. Ч там есть жвачка? Да, только не работает. Не работает, ну, видишь, даже жвачка не работает. О, тачку, тачку, тачку прислали. Я сказал, прислали они а взорвали. Что ты колонку взорвал, сумасшедший? Так, ладно. И мне пришло. Я уже ее заказал даже. А зачем ты достал оружие? Просто. Убери свое оружие. О, нормаз. Чего сфоткался, да? Так, я короче пошел за своей тачкой. Смотри, вот ты просто людей поверх в шок. Видишь, как они едут? You, uh, как курица -лапа. Uh, me hmm. Так, вот на моя тачка. Династия. -тип. Ну типа того. <laughs> Блин, капец. А твоя-то где? Моя едет. Едет так. Oh. О. Ё. А я развернусь тут вообще. Она неуправляемая. Би -би так. Пока уберу меня. Что то там, вон, уже в тюнинг-отелье погнал? Вон, вон. О, здорово. На Тарантайках. Ну чё, погнали тюнинговаться тогда? Ну да. И встретимся уже после тюнинга. Перво-наперво мы поменяем здесь бронь. Запилим по максимуму. Поставим супер-пупер-тормоза. Заменим бомперочки. Так, о. О. Магнум, бритва Родстер, тавр пуля и таран, таран конечно интересно выглядит. Давайте в такой стилистике мы и пожалуй сегодня сделаем. Тачилу, задние бамперочки у нас. Ох, ох, ох. ротстер, тавр, пуля и таран. Такой же таран будет у нас. Так, но ну, а далее спойлеры. Значит, о. Типа Нету, Магнум, Бритва, Родстер, Тавер, Пуля и Таран. Хотя, Магнум как-то, не знаю, по-моему, поинтереснее. Ну, для меня уж, ладно, поставим Таран, чтобы он мощнейшки, мощно смотрелся. Движок заменим глушак у нас стандартный, ракушка... Двойной Гоночный И титановый Конечно, титановый Зверчатка не нужна Дефлекторы Давайте посмотрим, что у нас есть Козырек, крыло Гоночный козырек Просто козырек Спортивный дастер И козырек, крыло Ну-ка вот чуть, чуть вот так вот со стороны Я так буду по пенсии ехать и мне вот так вот все будет фидать так но ну вот этот козырек крыло интереснее смотрится сзади поэтому мы его и оставим решетка радиатора здесь у нас О, тоже неплохо смотрите выглядит классическая родстер Зубастая хром, пуля и король. Хе-хе-хе. По-моему, вот эта зубастая, прям. Ого-го, как смотрится. Давайте оставим ее. Капотик копьем с прорезами GT1, GT2, гоночный МК1, МК2 и прохладный воздух. По-моему, с прорезями GT2 поинтереснее. Вот я такой типа, вот еду такой. И вот тут я не увижу ничего, а вот это я увижу. Хотя так тоже интересно смотрится, блин. Копье. А ведь серьезно. Копье как-то даже лучше смотрится. Зая, такой, оп, полосочка. Клаксон пропускаем, фары. М -м, давайте ксенонку запилим сюда. Неоновый набор э на Вопрос. Так, давайте без неона ее ставим. Раскрасочка. Гонщик 21. Хе-хе, прикольно. Смачно смотрится. Гонщик 05. Далее 29-й гонщик. Старое такси. Но совсем не подходит. Вулкан. Неплохо так смотрится. Языки пламени. Скорость. Плюсы. Рывок. М -м, интересно смотрится, реально. Так, я пока склоняюсь к рывку. Побибикай, если ок. Да, название. Так, рывок и... И знаете, что и вот что-то вот подобное. Так, или рывок. Хм. Ну вот заставляет задуматься. Тогда не знаю, что лучше выбрать. Давайте возьмем вот это. Хотя я бы и то, и то взял. Зеркала у нас стандартные есть. Круглый хром. Квадратные дополнительного цвета. Квадратный хром. Стандартные. О, вот они где у нас. Круглые. Это все на капоте идет у нас. Им что то как-то даже, не знаю, по-моему, здесь поинтереснее. Зачем туда оставить, да? Так. А вот какие? Доп-цвет либо хром. Давайте хром оставим. Так, номера. Ставим наш непонятный номер. Окраска, если честно, я, наверное, оставлю прям вот такой, какая она есть. Доп-цвет вообще... Давайте посмотрим, что есть. А, все-таки есть, да, тут такой вот цвет. Есть ли смысл вот его менять? Если честно, можно воткнуть какой-нибудь белый. Но давайте глянем, как это будет выглядеть. Так, секси ли это выглядит? Вот в чем вопрос. Черный белый. Или какой-то голубой нужно. А что-то я его не вижу. Если честно, голубой. Вообще нет. Нет того, что я хочу, поэтому пусть будет, значит, будет таким. Ну и крыша у нас. Стандартная, простой багажник, большой, удлиненный. Такси. Путешественник, турне и отпуск. Собственно... Да. Без всего этого. И подвесочка гоночная. Э -э -э -э, стандартная. Спортивная, ролийная, гоночная. Спорт или гоночная? Давайте заниженная прям. Прям чтобы все, все, все задевал. Посмотрим, как она себя покажет. Я надеюсь, мы гонку сейчас устроим с делом. Ну, ставься. Не хочешь ставиться. Транзакция в обработке. Просто не хотят мне эту подвеску давать. Ух, какие. А. О, отлично, ребята Трансмиссия Ставим гоночную Турбонадув максим И козырьки у нас еще есть Ничего себе Зеленый Сетчатый Классический Финтажный Ух ты Фултон Карса И Пехат так, вопрос, какой будет лучше смотреться сзади? Вот, наверное, вот этот будет интереснее всего. Его-то мы и поставим. Так, ну и колесики. Значит, колеса у нас будут... Давайте в эксклюзив зайдем. Да. Что мы тут можем такого интересного поставить? Вот эти интересные, да? Или вот эти? Слишком мощно, наверное. Блин, ну-ка давайте попробуем. Так, лоурайдер. Маслкар. Давайте все-таки спорт посмотрим, что есть. Так... Частенько у меня вот такие вот стоят. Давайте посмотрим, что тут есть. Что есть? Есть Venom. М -м -м. Звезда или не звезда? Давайте вот этот. И поставим цвет. У нас будет желтый. О, тут даже такие есть цвета. Ну, надо желтый прям. Желтая птица или гоночный? Ставим гоночный. А, ну и шины. Конечно же. Необычные атомики. Так, пулестойкие. Алло, пулестойкие ставьтесь. Не хотят слишком слишком уж долго нужно их пулестойчить. Отлично. А, дымецкий дым. Ну давайте, давайте, давайте долбанем. Желтый Дымецкий. И. О, стекла. Это все, что у нас осталось. Лимузин, среднее затемнение, слабое и вот обычное. Давайте залимузиним. Ну и выезжаем из гаражика и ждем Дела. Ну что, я уже здесь. Опа, и ты тут. о, о Наконец-то! У нас с тобой хоть что-то различается. Да. Я так вижу, ты тоже выбрал эти козырьки олдскульные. А чё у тебя на колесах стоит, скажи мне? Что, что это нет? за? Что это <свят> за диски такие модные, <свят> стильные? Так, вот. не трожь мою ласточку. <свят> <свят> <свят> ты ее вообще в лимузин затонировал? Да. Ой, жесть. да. Слушай, ну поехали теперь приоденемся. У нас прям тачки гангстеров, так что надо под гангстеров подкосить. Поехали. Тут недалеко есть магазин одежды. Мне что-то я... твоя раскраска не особо, когда я смотрел. Ну, когда смотришь, всегда все не особо. Но вообще она выглядит очень даже неплохо. И поэтому у меня либо вот это был выбор, либо там предпоследняя, прям вах-вах-вах. А -а -а. Да-да-да-да-да. -вах. Да-да-да. Слушай, я думаю, нам сильно переодеваться не надо в плане запариваться. Есть же костюмы деловые, которые прям тут продаются. Hi, так хм. что бы мне одеть. Так, Чудак, будет. Я, пожалуй, вот так like ха -ха, оденусь. Так. Так а я хочу сменить немного. Может, пиджак есть какой-нибудь интересненький? Oh, yeah. Так. <с О. Отлично. Отлично. Да я думаю я буду стерягать. Давай. Так. О. О, отлично. Че? Смотри, смотри, какой я. А что такое? Почему мы с тобой? Ух, ё, да. Понятно. Гангстеры были одинаковыми в то время, да? Ладно, пошли. Посмотрим, есть ли поблизости какой-нибудь магазин. Ты... Ну, помимо амунации... А помимо амунации тут... Только сзади есть магазин. Э -э -э -э. Мы же гангстеры. <свёзд> да? Хорошо, хорошо. Так, где мой тут пистолет, пулемет нужен. Не, ну ладно, есть лазерный. Хочешь получить? Нет, нет, нет, садись в мою гангстер. Ох, ладно, <свёзд> хорошо, хорошо. Хорошо. <свёзд> так, ну я отметил уже. Так что поедешь за мной, получается? Да, я поеду за своей машиной. А, ну, хоть и это хорошо, да. Что у меня в заложниках твоя машина. Так, ну поехали. Где ты там? Чё ты там? Ой, как она у и тебя заносится. Ты чё, издеваешься? Я вижу, что ты там творишь. Ее носит? Да-да-да, её носит. Да, да, да, её носит. Почему-то у меня ее не носила. А вот как ты сел за руль? Да-да-да-да-да. Я сейчас тоже могу прокатиться на твоей с ветерком. Хочешь? <связать> с таким прям большим ветерком, так прям хренак. <связать> О, видал, какой ветерок у меня? <связать> Все, поехали. Нам грабить надо. А не выпендриваться. Ты едешь нет визи визи главное вези. сам доедешь не маленький так где-то у нас тут недалеко уже магазинчик где-то здесь где-то здесь ну возвращаемся к нашему месту отбытия на мотоциклах поедем по так. встречке ну да я вот зря по встречке не поехал мне придется тут срезать так ну что уважаемый смотри тут человек какой-то Человек человека ему отвлечь всечь да так надо что-нибудь о у тебя есть такая штука Такая. Она в дробовке. Я yeah, вот такая есть. <laughs> Господи, только не no, стреляй, no, no, пожалуйста. Давай. Быстро деньги. Быстро okay, деньги. Okay. Так, надо. Мне надо пострелять, тебе не надо. <laughs> а то ты тут пол магазина разнесешь. Блин, уже копы. Забирай. Уже копа, уже копа, копа, копа. Ч, едем? Да, едем, если получится. Садись скорей, погнали отсюда нахрен. Так, давай, заводись. Ух, я ушел. Не бы Так, у меня хп не особо прям. Давай за мной. Дуй за мной. Так, как бы нам гангстерам, куда бы нам спрятаться? Так, давай. Тут прям какая-то дичь с машиной не... творится. Ё, в беде не оставит, конечно. У меня тут копы уже. Ядрить! Ты так, решил ладно? туда? Нет, я так не решал. Играем в поезда. Поехали, поехали, поехали! Что тебя, тебя занесло, что ли? Тут поле, я почувствовал себя трактором. Да, веселый трактор. О, господи, погнали вперед! какая-то. Они ругаться. Ну да, мы как бы ограбили магазин. Что-то они, кстати, быстро. А, ну тут же недалеко. Они называют нас Джесусами. Серьезно? Да. Yeah. Это, между прочим, должно быть приятно. Когда тебя называют Иисусом. Эх, мы не скроемся, вертухи. А, вертухи? Сейчас скроемся, не пойдем. Туннель. Поехали. Да-да-да-да-да. Ты все правильно понимаешь. Йохарный бабай. Только тут еще тачек до хрена. Надо как-то от них скрываться. Блин, опять за секрет, Да что ж такое это? Я, кстати, умудряюсь скрываться. Ну, да. Видать, потому что деньги не я забирал. Пакетик-то у меня. Так. Слушай, у меня уже почти копы Такая же байда. А у тебя как там? Сейчас, я думаю, здесь прямо основательно. Оба над нами. Главное, чтобы. Ну над нами это. Ой, и вертик над нами. Все, ждем здесь. Главное, что поезд не поехал. Вот тогда будет жесть. Да почему я думал, мы тут прям этот, по бочинам. О, готово. Так, что у нас там? Ёпта, Главное, чтобы Он едет! Так, ладно. Я, я хотел. Доехали я встречу. хотел назад, но... Да, все, отлично. Нет, нет, нет, все отлично. Он не заденет. Всё, я живой. Так, ну чё? А, ты впер... как ты впереди мне оказался? Я думал, ты... Не, нас у нас сзади. тут мост. Ой, ой Слушай, мне кажется... Ну ладно. Тебе всё нормально? Это я этот. Новый вид спорта. <с Скольжение <с на машине. Заметил. Давай я тебя подтолкну. Опа. Давай уже слазь с этого... Спорт. Что у Это вот короче скользишь, скользишь, а потом нужно кульбит сделать. Да-да-да, я уже понял. Фух, слушай, ну неплохие мы с тобой гангстеры. Умудрились же. Свинтить от копов. Все, я думаю миссия наша удалась. Ой, поехали тогда в казино что ли? потихонечку и уже там будем разбираться что да как у нас дальше будет